Привет, с вами Артем Веркин и вы на моем канале. Сегодня я буду снимать видео не один, а со своим другом. И он будет на моем канале. Встречайте Дима Васильков Ему 9 лет, как и мне. И сегодня мы, мы решили снять совместное видео на YouTube. Оно будет называться Кто лучше нарисует, получит. Это э то, что он э нарисовал. Да, получит, кто лучше. Ну, итак, приступаем. Первый рисует Димон. Так, Димон уже приступил рисовать яблоко. Дима, а что это у тебя лежит? <звук> это красная кнопка, чтобы отписаться. Ее надо сделать серой. Серый. Но она никак не нажимается. Потому что это должны сделать... Вы, это вы должны будете сделать. Нажмите на эту красную Нужно кнопку подписаться. подписаться. Э -э сверните видео и нажмите обязательно кнопку подписаться и лайк. И сделайте ее серой. И, и, и смотрите дальше видео. Все, умер. Так, уже получше. Так, получается. Кстати, Дима, ты подписан на канал? Конечно. Делайте как Дима, придете к нам на, на совещание да. в офис и будете снимать с нами видео. И пишите комменты. И ставьте лайки. Мы, мы их обязательно будем лайкать. Да. Каждое ваш комментарий будет от меня лайк на. И ответы. Сейчас. Да, подпись не обязательно. А, ты маленькую хочешь? Да. Итак, все готово. Сейчас рисую я. Подписчики, сейчас рисую я. Так, значит, яблоко нам надо рисовать? Да, Конечно. яблоко. Это, За значит, две минуты. Две да, а, понятно. Я буду рисовать маленькое, но идеальное. Так, так. так. ну все. <coughs> Я нарисовал, как он. Пишите свои в комментарии сунгале. и ставьте <свят> ставки. <свят> кто победит? Ну, а мы, <свят> мы голосуем. Да, <Так>, Дима голосует. <свят> Первый раунд о чем? Восемь из 10. 10. Теперь я голосую. Так. Дима, мне кажется, э -э 7, 7 с плюсом из 10. из 10. Ну, почти 8. 10, семь с половиной. А мы двигаемся в следующий раунд. Ребята, в этом раунде мы будем срисовывать лего-человечка. Вот такого. И начинает, конечно же, по логике... Димон, теперь мы рисуем за пять минут. За пять минут Лего-человечка. Погнали. Сейчас. Не, побыстрее. Сейчас, когда уже будет что-то похожее, я засниму. У Димы уже более-менее что-то похоже. Вот такой у Димы получился. Так. Ваши комментарии, голосуйте. Ну, похоже, скажите, вот. Только большая копия. Ну, нормально. Следующее рисую я. Так, ну, пока получается. Я все-таки решил сделать по... покруче. У тебя еще целая минута есть. Что? Минута? Ну, конечно. Всё. Ребята, ну вот такой Лего человечек. Вот. Ставьте свои ставки, а мы голосуем. Так, Мне кажется, здесь уже ну, получше, чем в прошлый раз. Здесь можно девять десять из десяти. Можно поставить. Здесь уже прям нормально. Десять из десяти.